Я до сих пор думаю, что сказать Либо я буду комментировать гей-порно Либо, блядь, зоопорно Либо, бля, русский футбол Но это то же самое, что, бля гей и зоопорно вместе Всем привет! И сегодня я веду прямой репортаж с гей-порно российской сборной по футболу Шучу Сегодня у нас намечается новый вложик И, пожалуй, я перемещусь в другое место И вот я пере... И вот я переместился, я уже стою на фоне вот такого вот офигенитительного пустера. И сегодня у нас намечается очень хороший денек. Мы едем в джамп. Да, ребятушки. Сегодня мы будем прыгать, бегать и плясать. Но не только я, не только Тоха, у нас еще будет плюс один человек, но это совсем другая история. Вы только посмотрите на этих милейших созданий. Это что за пучеглазые? Какая романтия на меня смотрит а? Еще и подмигивает на меня сука. И... Но, но Вы только посмотрите на вот это Меня же забанят наверное Это же наверное 18 плюс же и сиськи видно Но это просто тоже прелесть маленькая Она размером вот Меньше моей, с мою ладошку и вот там за дверью ла ла ла ла ла лает еще вот. Одна вот такая, только больше. Везлее. Везлее. Ну не пипец ли? Да ладно, ты, Лили, они люди, епты ладно, люди, которые пытаются выжить, как и мы. Пули еще надо. Нам надо держать вместе, чтобы выжить. Мы взяли тебя только потому, что у тебя была ядра, сукин, ты сет, хватило на всех нас. Эта еда почти закончилась, ее осталось только на неделе. Я не думаю, что вы, ребята, принесете продуктов. Не так ли, блять? Пойдем да. посмотри, что я зарисовал. Эй, не, я ни в Просто пойдем, пойдем. Важно, кто главный бьет. Теперь эти люди здесь, думаю, нам просто нужно решить. Что, блядь, делать дальше? Нет ли, это важно. Один человек не может быть. Главным, б свет! О, да, б твою мать, я такой голодный. Прощай, жестокий, мир. Вот так вот. Заебу. Что, пока? <с> Главное, закрыл меня там. Оставил меня тут одного. Я весь в снегу. Кстати, ребят, на улице, короче, около минус 38-39 градусов. Короче, минус 40. И вот скажите, какой нормальный человек. Минус 40 пойдет вообще куда-либо мы потому что мы кто мы ненормальные мы люди сейчас я его жду короче мы пуговцам стигнулись а вот и он все мы идем в джамп кстати говоря идем мы туда все-таки вдвоем потому что третий Третьи гнида, паскуда, тварь Третья гнида, паскуда, тварь Не нашел деньги, мы нам придется идти туда вдаем. А в обратный, в минус 40, блин, это хератик, пешком, понимаете? Пешком в минус, сука, 40 В общем, ребят, мы почти приехали По дороге сюда мы нашли шарик из KFC Это очень круто, он был у меня все время за спиной Ну как, дружим э, в рюкзаке, успеем Сюда уж что ли? Куда бежим-то? Олень, у меня кроссовки скользят. Вот дебил, а, отвечаю. Я сейчас не, не сдох. Хотя по факту мы могли бы и сейчас пробежать. О, еще одна елка. О. лка. Три большие елки. Шарик. Короче, мы уже почти в джампе, так что мы в джампе, все. Прыгаем уже около часа. Я столько буду делать коронный номер пиретка на белом атусе. <связать> почти, почти. Он заснял! <связать> Куда она не тут заняла? хотел, тварь, на нахер! Ты ч нах? Он меня догонит, не догонит? Не, не хуя, он меня не догонит. Соси писос Касавчика опять, что-то даже как-то. Сука, вот ты дрил это ибана. Откуда? Вот гнида. Я тебя догоню когда-нибудь. На ней вообще реально ездить. О, все. Я знаю кто. Пошел ты. Ты чё такой жирный, а? Я понять не могу. Мы реально едем, слушай. <свы> Мы реально едем, чувак. Они у нас на хвосте. Рассерделись не на шутку. Сука. Сложно. А -а -а. А О, да. а -а -а. Знаешь, как я себя чувствую? Пилой из пилы. Затем в маске, чувачком. А не на Нет. А -а -а. Наруто. Баскет. Давай. Бле. Паскуда. Понял, да? Я развожу. Я взял первый. Сука. Да, отвечаю я одной рукой. как... не, не, не, не, не, не, Сука, Сука. Как... А. А, не, не, не, не, не, не, не, не, тихо, тихо, тихо. Тихо. не, не, не, не, соси, соси, соси. Вот ага, да не, не, не, не, не, не, не, не, так <связь> в камеру Ай, тихо ты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 Нет, происходит вообще Сука. нет тихо а а а а а а нет Сука.